Конец тво ⁇ Сейчас стрим ним поработаем. Байрон сейчас стрим вытает. Называется Камчас. Да, я забыл в Камчас вынести. Так, сейчас, сейчас не все равно лагает Даже очень ⁇ баный. Это вообще точно сап 2022. Точно? Где где у них этот сами? А, все понял. Тут надо быть аккуратней. Молодой человек, вам бы перил поставить. Сделиться можно. О, привет. Как дела? Да. Тоже пришёл из-за этого? Чего? Тоже пришел из-за этого? Нет, нет, тут проводится да, да, да, Просто все падают и все. Что тут? А -то какие-то топливные стержни были. Это молод чест, блин. Никас не так. О, что делать? Что Здравствуйте. Нет, нет. Может, мне uh, дыхание... надо Я застрял, помогите. Пять живых, давай. Честно, пять живых. Со мной что-то не так, я застрял в этой клетке. Да, тебе. <звук> не попу Не попуй должен. У меня очень сложная ситуация, я это. Помогите. Тут ну это не надо. А как? -а. О, привет! Привет! Качаем какими да. судьбами, блять здесь. С тревожки я, блядь, в клетке застрял. Дайте мне цианида. Тебе помочь. Братан, пошли дрынду. Дрынду это меня У меня в своем, это, магазине В каком проекте сам поиграл арезу? Да и не бу, блядь, сам говно. Да, один лайк остался в роле. Привет. Ровно хотел узнать, что у тебя по железу в ПК. Всегда такая плавность у видов И что за микрофон кстати? Микрофон Rode NT1, а компьютер, ну там много дрызда, комплектующих. Дрызда, стой, и я, стой, у меня стой, в дискорде там дрызда, все написано. Стой, надо поговорить, блядь, блядь, блядь, техническом блядь, канале. И, Сука, и почему стой, ты такой блядь, злой все время? Я не злой. Да Хотя нет, я злой, наверное, сейчас. У меня просто дэмит. А, я не знаю, что такое МБ. Амбрелла? Нет, туда не пойду. Да, блядь, На сегодня. Да, пошел, блядь. Да, пошёл, блядь, да просто посмотри, что тут вокруг происходит. Да, мне какой-то долбой обдоебался. Блядь. Как я могу быть добрым, стоять. блядь. А кто это построил, блядь? Что это за хуй сос это сделал, блядь? Я случайно тыкнул. Стоишь нахуй, а? Тебе здесь разрешено стоять. Давайте надо? в жопу младенец. Да, ага, конечно, блядь, сам-то не. Сам У меня не что создают создает притовые ошибки. Эээээ... О, радио. Ээээ... О, подожди. Дрына, блядь, иди нахуй отсюда. Одни школьники от тебя пришли, блядь. А где ты? А? Я, Ээээ... Ээээ... да? я иду, короче, секунду, я иду. День, день, да, Джеймс, да, Джеймс, помните, как вы в своем магазине там у вас какой-то видеохиммайзболк, вот я вспомню, помните, как вы там в своей комнате? Да, да съебись это... ты нахуй, сука! И, басил, пошел нахуй отсюда! Ну, ладно, ладно, так Так-так-так, продержите Мам, свой а, рот, ну... пожалуйста, Прошу меня праздниться, что я задержать, но можно узнать, что здесь будет? Это, как, ну, это да, какая-то радиовышка или элек... электростанция похоже? Бля... Чего случился? Чего, Чего ты стали? нахуй происходит? Будем чипировать население. А тут легко разбиться. Кстати. Ай, блять! еще сложно разбиться... Рулетку, рулетку! Рулетку! Рулетку! Чат требует! Рулетку! Рулетку! Будет да? Рулетка! Какой чат? Вы ёбнулись? Так, ладно, это потом. Рулетка, да. Совсем забыл. Па-бам! Па Поставить случайный проб на улице. Да, тут какой-то О нет, полиция! то У меня все слагало. Вообще здесь? Боже, что это? Я не знаю, просто уйди Это, это какой-то инопланетный нас просто отойти. Пошли винем на вышку Джеймса. Нет, я пошел к Мэру. А, ну хорошо, давай. Я хочу вести свет да Добавим деталей. Надо как-то эту вышку, знаете, об обгородить пропами какими-то, чтобы она красивее смотрела. Ой, ты. Джеймс, вам помог? Я требую вашей помощи! Лучше по смерти. Да лавно Можешь не прыгать. А их даже зомбировать не надо, я сейчас просто на вышку заберусь. Они все заберутся вместе со мной. И я прыгну, и они прыгнут, да? Как Титаники. Ты прыгни, Джек, и я прыгну. Видели у него свои эти... дела. Вот еда вс Почему у тебя русская и внуки по-английски? ебать человек в маске лисы что случилось в твоей жизни что ты решил стать зверем ты что шляпа! Что это на поле! Я себе шкипал и... На Москву, на Москву! вышку стрелять будет На Москву, на Москву, Поехали бомбить крема! <с rockets> <сас> <сас> Что это такое, навесело? У тебя такое низко полигональное ебало, мне аж Объективный. Поняли? Блять, я мог да. Эй, думаю, хочу, не я сарашу, иначе я вас попущу на сало. О! Как Лок, ты как а -а -а, Не мешайте, езжаемся у, у, него... сразу... у него очень сложная, да. серьезная Пушу работа. У него очень сложная и серьезная работа. Прямо очень серьезная О, я первую зарплату Даже безработные могут зарабатывать. Это да. У нас помоги. Я даю... Да дайте блин, Это ты... Аквапарк! Аквапарк, да! да. <звык> О, мистер Это Это. это. принято, они хотят! Э -э -э -э. А, Всё, ну ладно. Пойдём. Эти 5G волны воздействуют на вашу мозгу, вам просто хочет свой Это не, кто его Да я на 2 слоя упал! не это этот парень, Мне, кстати, только что кто-то тайзер ударил, спасибо большое. Бейте, женсе. Ладно, пацаны, давайте все же отдадимся влиянию 5G. От этого не уйти. Ура, Каникулы, всем пока. Давай, Ник. Давай, пока. Давай, иди, пока, иди, пока. Все, бегайте, давай.